Золотой Давно ли я была на с морской пены И пела рыбью песенку свою? Теперь я у плиты стою и постепенно Теряю золотую чешую. Сижу я на крючке, и в чем моя ошибка? Ты завидный рыбачок, ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок, кто мог предположить мой странный неулыба, что нежно у меня затмят мои борщи, пока не обратилась я летучей рыбой любви. Ищи меня, ищи, я почти наверняка, я многое смогла бы, когда б, не клином свет в твоем окне. Богатые и лысые морские крабы подкатывались вкратчево ко мне. И вот я на крючке, и в чем моя ошибка? Ведь только очень глупые морские рыбки сознательно садятся на крючок, Кто мог предположить мой странный неулыбок, что страстно меня затмят мои борщи, пока нет. Ищи меня, ищи!